Google Ads анонсировал новые возможности компании Performance Max, призванные помочь рекламодателям легче привлекать новых клиентов, лучше оценивать эффективность и обновлять свои компании Smart Shopping до Performance Max всего за один клик. Новая цель – New Customer Acquisition привлечение новых клиентов станет доступна для компании Performance Max в ближайшие несколько недель. Ранее эта возможность была только у рекламодателей, использующих компании Smart Shopping. Новая цель позволит повысить ставки для потенциальных клиентов по сравнению с существующими или сфокусироваться только на привлечении новых, сохраняя при этом эффективность затрат. Чтобы определить, является ли пользователем новым, система учитывает следующие сведения. Собственные данные Google Передаваемые данные рекламодатели могут определить новых пользователей путем сочетания глобального тега и параметра New Customer. Рекламодатели также могут загрузить список своих клиентов в Google Ads. В ближайшие несколько недель всем рекламодателям станет доступна обновляемая информация о потребительских предпочтениях в его нише. Кроме анализа поискового спроса, на странице статистики появится информация об эффективности разных типов объявлений для разных сегментов аудитории, а также диагностика уже созданных компаний Performance Max, которая покажет все существующие проблемы с настройкой, которые мешают показу объявлений. Кроме того, в течение нескольких следующих недель Google Ads опустит а инструмент обновления в один клик для рекламодателей, использующих компании Smart Shopping. Они смогут обновить свои компании до Performance Max, начиная с июня. Когда инструмент обновления будет готов, к использованию уведомления об этом появится в аккаунте Google Ads. При помощи инструмента можно будет либо массово обновить все свои компании одновременно, либо выбрать конкретные компании для обновления. Таким образом, любая компания Smart Shopping может стать новой отдельной компанией Performance Max. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. И не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях. До встречи!